Новые направления в Казанском федеральном университете. Студентов Казанского федерального университета наградили в кабинете министров Республики Татарстан. Студенческие отряды предлагают студентам работу на летний период в разных уголках России. Как цифровой метод диагностики состояния костных тканей поможет в современной медицине? Самое сложное — это найти что-то новое в исследованиях и начать разработку в данном направлении. Потому что биотехнологии сейчас занимают все больше и больше места в различных... Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Камилы Исакова. Казанский федеральный университет планирует принять участие в разработке образовательных программ для Федеральной службы исполнения наказания. Этот вопрос обсуждался на межрегиональном совещании, посвященном вызовам, стоящим перед уголовной исполнительной системой России. Сейчас СИН переживает определенный период трансформации, сложный период на самом деле. Это мы видим, и мы хотим именно помочь нашим коллегам, чтобы их система функционировала, и они имели, по сути, общение, открытый диалог и с обществом, и с вузами. Планируется вести новые направления в Казанском федеральном университете. О том, какие они будут и что от них ждать, расскажем в сюжете. Казанский федеральный университет получил лицензию на право ведения образовательной деятельности по направлению подготовки биотехнологии. Почему мы решили получить лицензию на э, проведение обучения по этим направлениям? В первую очередь потому, что биотехнологии ⁇ это стратегически важное направление э, как в, нас, в нашей стране, так и за рубежом. Потому что биотехнологии сейчас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 В кабинете министров Республики Татарстан наградили победителей конкурса «Лучший студенческий трудовой отряд года». В одной из номинаций победил отряд Казанского федерального университета. Подробности далее. Указом президента России 17 февраля было объявлено Днем студенческих отрядов. В этот день в кабинете министров Республики Татарстан подвели итоги конкурса «Лучший студенческий трудовой отряд года». Это ответ на запрос молодых людей в первую очередь студентов, но сейчас это еще и школьники, в силу специфики времени, запрос на профессиональную самореализацию. И когда есть большое желание, не просто получать знания, а сразу пробовать их на практике. И движение студенческих трудовых отрядов – это 15 направлений, абсолютно разных, где молодые люди, обучаясь, могут сразу же здесь и сейчас Получается очень ценные практические знания и опыт, которые затем им пригодится однозначно в профессиональной деятельности. Конкурс подвел итоги работы студотрядов за 2021 год. Всего было подано 89 заявок в личных и командных номинациях. Сденческие отряды. Предлагают студентам работу на летний период в разных уголках России. У нас в штабе четыре направления – это строительное, педагогическое, сервисное и направление проводников. В этом году штаб студенческих отрядов КФУ стал победителем в ежегодном конкурсе «Студент года КФУ» в номинации «Лучшая студенческая общественная организация». Также социальный отряд студентов «Мира» стал победителем городского конкурса «Добровольцев». Теперь в копилку достижений студенческого отряда Казанского университета добавится награда лучший медиацентр штаба студенческих отрядов». Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета разработали цифровой метод диагностики состояния костных тканей. Как эта разработка поможет в современной медицине, выяснял наш корреспондент. Диагностика состояния костей и суставов необходима при лечении различных заболеваний костной системы. Это способ обнаружения патологии и критических зон, которые подвержены разрушению. Например, подобная диагностика необходима при остеопорозе и при неудачной установке эндопротезов. По результатам постпроцессорного анализа, то есть по анализу полученных результатов в перемещениях, мы можем оценить, в каких местах кость будет подвержена разрушению и что следует сделать для успешного продолжения лечения пациента. Исследованиями в сфере остеологии под руководством научного руководителя Олег Герасимов вместе с коллегами занимается более трех лет. Работа над цифровым методом диагностики включает в себя компьютерную томографию, численные расчеты и моделирование, натурные эксперименты и написание кода. На данный момент мы разработали особый подход к численному моделированию костных тканей. Он основан на применении данных компьютерной томографии по Данным о распределении плотности материала в костном образце мы можем учесть ее прочностные характеристики и соответствующим образом подобрать нужную геометрию, например, эндопротеза при прямом хирургическом вмешательстве. Новый программный комплекс по сравнению с существующими требует меньше времени на обработку данных и отличается упрощенным процессом восстановления геометрии костей по результатам компьютерной томографии. Самое сложное — это найти что-то новое в исследованиях и начать разработку в данном направлении, то есть определить актуальную цель исследований на сегодняшний день. Цифровой метод диагностики состояния костных тканей благодаря своим преимуществам имеет большой потенциал в сфере перекладной медицины. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз. Молодой ученый научно-исследовательской лаборатории Белково-клеточное взаимодействие стал победителем конкурсного отбора на стипендию президента России. Подробнее об исследовании расскажет наш корреспондент.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 Пандемия COVID-19 показала важность воспалительных процессов и связи их с тромбатическими осложнениями. Поэтому мы, есть данные о том, что тромбоцитарно-ликоцитарные агрегаты образуются и при некоторых воспалительных заболеваниях, и, и тромбатических.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 На этом все. В студии была Камила Исакова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!